План мы э, еще не ну как бы не строили знаешь точно как бы австралия игра это полечу там за 7 8 дней перед началом потому что надо приспособиться и к жаре, и к, к другому как бы континенту поэтому поедем пораньше чтобы э, подготовиться хорошо и еще тренироваться я не знаю, где я буду, но где-то, наверное, в теплой стране, потому что надо готовиться к австралийской серии очень задолго, потому что жара и все-таки хочется, хочется больше уделить внимание физподготовке, так как важно, что большой шлем будет именно проходить в очень таких специфических погодных условиях, и будем именно подготавливаться хорошо. Фитнес. Да, я буду начинать, наверное, с Брисбена, это миллионник, а дальше Сидней и Австралия.